Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин и канал GoodGena. И как вы уже обратили внимание, у YouTube появился новый интерфейс. Ссылочку на обновление интерфейса я оставлю в описании. Также вы ее можете видеть на экране. Ну и какие же все-таки отличия. Вот я открыл две вкладки. Это вот Главная страница нового интерфейса, это вот старого. Вот эта панель, она здесь пропала. Здесь ее просто мы можем открывать, немножко происходит затемнение и выбирать, что нам надо. Главное, в тренде, подписки, просмотры и так далее. Как вы видите, вот здесь вот пропала мой канал. Если здесь есть вкладка мой канал, то здесь ее нету. Она перетекла вот сюда вот. Мы нажимаем вот сюда и попадаем на свой канал если мы находимся на чужой странице что еще в старом менеджер видео и вот это все было ну, вот здесь вот оно так и есть в принципе а вот в новом мы этого всего уже не видим менеджер видео называется творческая студия куда мы можем нажать и перейти непосредственно вот во все эти дела все перешло вот на эту кнопочку вернемся назад также можно обратить внимание на большее расширение, больше видно, То здесь какие значки размерами, да, и какие значки здесь. Еще отличный режим, это ночной, он мне даже больше нравится, чем дневной. То есть нажимаю на иконку, здесь вправо мы можем включить ночной режим. И вообще все круто, глаза отдыхают. В общем, сам интерфейс стал таким более лаконичным, простым, современным. И что не может не радовать. А, все вот это ушло, как бы более современно въехало, заехало и так далее. А, ну Давайте сейчас вернемся назад. А, также нажимаем и все возвращается. Все остальное также увеличилось в размерах. Также можно видеть, что все значки, все это стало большим. Полисток у меня немного, а канале все то же самое. Но как-то более открыто, что ли, ну не знаю, я очень доволен данным интерфейсом, так что рекомендую, присоединяйтесь, в принципе тут изучать ничего не надо, тут все логически, все понятно, сделано, надеюсь вам понравилось это короткое видео, тем кто не знал, ставьте лайки, тем кто знал, а да, тоже ставьте лайки, ну все, всем пока, всего доброго, это была рубрика, рубрика ты блогер.